Привет, посетители психушки! Вы мечтаете об идеальной паре, человека, который, как вы знаете, вам подходит? Возможно, вы листали страницы Казма чтобы найти вещи, которые убедят вас в том, что человек, с которым вы вместе – ваш идеальный партнер. Вы разговариваете с семьей и друзьями, чтобы убедиться, что ваш партнер вам подходит. Но, несмотря на строгий процесс проверки, иногда вы расстаетесь с ними. Как же понять, нашли ли вы своего идеального партнера? Чтобы помочь вам обрести уверенность, в которой вы нуждаетесь. Вот семь признаков того, что вы нашли того самого. Первое. Отношения сбалансированы. Баланс необходим для долгосрочных отношений. Он нуждается в потоке. Самый распространенный пример – баланс личностей. Один – экстраверт, другой – интроверт. Но баланс также может относиться к обязанностям и роли в отношениях. Вы заметите, сбалансированы отношения или нет. Если все идет гладко, вы оба естественным образом синхронизируетесь. Во-вторых, вы оба эффективно общаетесь. Чтобы достичь баланса в отношениях, вы должны знать, как общаться друг с другом. Общение выходит за рамки слов. Общение – это в основном подтекст. Что мы говорим, когда не говорим? Вам нужно четко объяснить свои мысли так, чтобы другой человек понял, а это может быть сложнее, чем вы думаете. Для правильного общения требуются годы практики, но это вполне достижимо и становится проще. Когда вы знаете свою аудиторию, в данном случае своего партнера? Другая, возможно, более важная, часть общения – это умение слушать. И это то, что нам всем необходимо научиться делать. Слушание подразумевает внимание и быть восприимчивым к обратной связи, которую вы получаете. Третье. Вы доверяете друг другу. Никакие отношения, романтические или иные, не работают, если вы не доверяете друг другу. Это невозможно обойти. Если вы не можете доверять своему партнеру или ваш партнер не может доверять вам, отношения не будут работать. Доверие открывает дверь для уязвимости, уважения и близости. В конечном итоге все это, наряду с другими аспектами, создает любовь. Эти качества любви проявляются по-разному от поддержки, уважения к тому, что друг другу можно побыть одному и ласки. Номер четыре. Вы разделяете одни и те же ценности и стараетесь достичь их как пара. Это также относится к сбалансированным отношениям, но разделение одних и тех же ценностей также облегчает понять, куда движутся ваши отношения. Идеальный партнер, скорее всего, будет двигаться в том же направлении, что и вы, и он захочет быть рядом с вами в этом путешествии. Вы и ваш партнер должны быть на одной волне о таких важных вещах, как брак, дети и будущее. В-пятых, вы также уважаете различные взгляды друг друга. Ничего страшного, если вы не разделяете одинаковые мнения о вкусе мороженого или праздничных традициях. Важно, что вы оба уважаете друг друга настолько, чтобы, чтобы согласиться не соглашаться. Номер 6. Вы оба цените и выполняете данные друг другу обещания. Это связано с тем, доверяете вы друг другу или нет. Доверие жизненно важно в отношениях, потому что оно способно связывать людей, но и оттолкнуть их друг от друга. Доверие хрупко, поэтому важно выполнять обещания, которые вы даете друг другу. Ваш идеальный партнер будет стремиться выполнять обещания, которые он дает вам. И номер 7. Вы оба вне эстетики. Последний признак того, что вы нашли своего идеального партнера, это то, что вы вышли за рамки эстетики. Конечно, влечение необходимо, чтобы влюбиться, и оно возникает на протяжении всех отношений. Однако, когда вы нашли идеального партнера, вы будете с ним не из-за его внешности, а потому что вам нравится быть с ним, потому что вы влюбились в то, кто они есть, а не в то, как они выглядят. Мы все хотим найти подходящего человека чтобы провести с ним остаток жизни, что объясняет постоянную потребность в уверенности. Что мы сделали правильный выбор. Но когда вы знаете, вы знаете. Применимы ли какие-либо из этих признаков к вашим отношениям? Согласны ли вы с этим списком? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. И если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями. Как всегда, ссылки и исследования указаны в описании ниже. До следующего раза, друзья. До скорой встречи!